кончится я озвучу вам всю предельно ясную информацию по турнирной сетке и по матчам которые мы будем с вами смотреть завтра ну как минимум завтра мы смотрим с вами хоп хей против э, белоснежкой 7 гномов это нижняя сеточка да и победитель этого матча будет играть с победителем того матча. Короче, все очень запутано. Все как всегда. Сомчик, приветствую вас. Вижу, как Сомчик тоже, тоже, тоже, тоже топит за э, галиных узбеков. Я не то, чтобы топлю за галиных узбеков, но я... Говорил, что я думаю, что они выиграют в этом матче. Ножи выиграли они. стей. Составы на ваших экранах. Дэн, Снегурочка, Якут, Кыргыз и Медитатор за команду на релаксе. Галины, Узбеки. Это Тенкс, Клинк, Теремок, Чегевара и Стив Мастер. Ну, очень хорошее начало для галиных Узбеков. Как минимум, да, то, что они начинают в оборонительной стороне. И это немножечко будет... Uh, легче для старта, так скажем, да. Uh, будет, конечно, возможно, тяжело играть вторую половину, но в целом может получиться очень позитивная первая... <coughs> первая половина. Ну, на коврах там uh, от опыта копыт. Пыль по полю летит, да. Все это дело прекрасно слышно. Снегурка Вырубай, стив-мастера. Минус от Якута чегевара Хэдшот. Чей патрон закончились? Медитатор ставит хэдшот своему сопернику. Клинк и теремок, да, должны... По-моему, выбивать. А, Тэнкс, прошу прощения. Тэнкс и э, Клинк. Но не выбили. Вообще, мимо кассы так получилось, что вот так получилось. На релаксе выигрывают пистолеточку, дамы и господа, и начинаются тяжелые-тяжелые-притяжелые времена для Галиных узбеков. А в чем это выражается? Ну, в первую очередь, конечно, это выражается в ослабленной экономике. Да, так получилось, потому что оборона проиграла пистолетку и денег, естественно, не получила толком никаких. Придется сыграть раунд неприятный. Вообще в обороне всегда не очень приятно играть экономические раунды, но справедливости ради они иногда выигрываются все-таки. И в некоторых картах, именно картах, выигрываются даже еще и чаще. Зебра, ну вы правда думаете, что Роуд Ту Виктори бы всех здесь победили? Вполне, вполне возможно, почему нет Если бы вышли из группы, конечно, то да, может и победили бы Два в два ситуация, дорогие друзья Вот тот самый раунд, о котором я и говорил да, Что оборона порой имеет свойство Забирать раунды Тэнкс расстрелял Дэна в затылок Остался один на один с Кыргызом. Кстати, еще и разжился калашом Поэтому все не так уж и плохо Но отсутствие армора а, какая зебра? Ну, у вас никнейм зебра. Просто наоборот. <coughs> Нет, у вас не Арбес, у вас зебра никнейм. А, 2-0. Экономические раунды продолжаются. Пока Галины и Узбеки еще будут воевать немножечко. И, и, ну, как бы... Предыдущий раунд, конечно, они сыграли хорошо. Да? Вот, вот в целом. А, но вот этот раунд уже сыграть на, столь, на том же самом уровне не получится. Потому что в этот раз заход, как вы видите, на точку Б. И а, все, кто эту точку защищал, уже в следующем раунде. Это Теремок и Стив Мастер. Будет, конечно, не совсем... Да я даже не вижу смысла, на самом деле, идти что-то здесь выбивать. Потому что здесь... Навряд ли что-то выбьется, скорее просто игроки обороны сейчас придут и дружно погибнут здесь, но надо находиться где-то неподалеку а с точкой и пытаться выбить девайсы, увы и ах, и эта вариация тоже а, не срослась, 3-0. А, ну, я пророчил, вы все помните, да, давайте, я с радостью ошибусь, потому что первый матч я угадал практически полностью... На один раунд ошибся. Ну, посмотрим. Посмотрим, что здесь будет. Да, я говорил 16-6. Галина Узбеки выбрал. Ну, пока что это еще возможно. Правда, уже не очень похоже на правду. Галина Узбеке, кстати, что-то очень рисковый раунд решили сыграть. На девайсах-то на своих всей команды почти укрепили точку Б. И на точку Б, как вы понимаете, вообще никто ни разу и не собирался в этом раунде идти от команды на релаксе. Тэнкс вырубил Якута и численный перевес уже загаленными узбеками. И вот здесь уже а, пытаются сыграть более осторожно, более осмысленно, медленнее, да, так скажем. Кыргыз минус Стив Мастер. Медитатор со снайперской винтовкой а, находится в яме и пытается контролировать непонятно что вот как-то, да, сейчас вот. То есть ситуация, в которой снайпер не задействован был никак. От слова вообще никак. Снегурочка и Дэн. По минусу Теремок и чегевара остаются вдвоем. Ну, ретейкать, наверное, не стоит. Мне кажется, все-таки лучше здесь уйти на сейф. Это единственная здравая мысль, которая может сейчас прийти в голову гальных узбеков. Чигевара все-таки пытается, пытается что-то сделать. Теремок еще один минус дал. Ну, один в два уже более похоже на правду. И могло бы быть это выбивание, но не будет. 4-0. Неужели, блин, все будет наоборот? Неужели я пророчил победу Галиным Узбеком, а выиграют команду на релаксе? Уж больно какое-то задорное начало первой половины у них. Интересненько. А че у медитатора дергается прицел? Да не, не дергается прицел. Ну, мышой двигает. А вот и дергается прицел, очевидно. А, на Б, на Б. Вот как раз сейчас было бы неплохо а, занимать точку всей командой, но не то. Вот, да, опять не то, пальто Он немножечко получилось. Якут. Минус Теремок, минус по Стив Мастеру. Чегевара со снайперской винтовкой. Увы из-за дыма. К сожалению, ничего не видит и не видит, как его соперники заходят на точку и ставят там бомбу и какие тайминги Да, ну флешка. Флешка, естественно, отогнала. Чегевара промахнулся. Промахнулся дважды. <свят> вот это да. Тэнкс уже не выдержал. Добил Кыргыза сам. Ну, точно сидит на ящиках кто-то, да. <свят> Якут сидит на ящиках. Но это, блин, сверхчитаемая позиция на самом деле. А, даже странно, что Якут ее избрал. Но избрал. Ну, просто когда много игроков атаки находится на точке Б. А где еще сидеть? Да, кто-нибудь все равно возьмет да залезет на ящики. 5-0. И сейчас, по идее, должен был бы быть девайсный раунд, а предыдущий, по-хорошему, должен был бы быть экономическим. Но в результате, да, немножко будет гулять экономика у галиных узбеков. Чуть-чуть не досмотрели, но то дело, конечно, такое. Спрей неплохой от Якута, минус Стив Мастер, теремок, хедшот по снегурочке. Не всем удается безболезненно пробраться на точку А, как минимум снегурочка еще и бомбу потеряла. Вот это, конечно, минус уже огромный. Заключается он, конечно, в стратегической составляющей этого раунда, потому что теперь в очень узком коридоре надо попытаться забрать бомбу. Ну, кстати, удалось это сделать Кыргызу. Удивительно. Напугал всех. Ерлан, спасибо большое. Ташкент тоже огромный привет. Болеть не будем. Постараемся во всяком случае не болеть. Ну и в соло остается тот самый Кыргыз, который бомбу забрал, но тиммейты все погибли, да? Галины Узбеки от этого момента как раз-таки начинают отталкиваться. И самые распространенные 5-1 все-таки произошли. Кыргыз, кстати, без минуса не ушел, что тоже примечательно. Забрал Тенкса. И да, дорогие друзья, это 5-1. Галины Узбеки долго запрягали, но запрягли все-таки. Успешно ли получится продолжать э, оборону на карте Инферно? Вопрос? Не знаю, в какой-то степени даже и риторический. А в какой-то степени все-таки нет. По идее, обороняться должно быть проще. И Галин. Теремок. Залепил последнюю пулю случайно в голову Якута. Ну, тут куча флешек прилетела, и Теремок уже просто не понимает, что делать. Но забирает еще одного соперника. При этом рядом с ним гибнет танкс. Медитатор, кстати. Медитатор забрал. Тенкса. Ну, очень сочно. Сейчас было бы хаешку вот сюда и закинуть, да? Смотри, прям сидят какие голубчики хорошие. Туда прям хае. Желательно две. <laughs> и было бы весело. Ну, забрал бомбу. Куда побежал этот медитатор? А, тиммейт. А поч... Вот здесь два вопроса. Почему медитатор побежал один и почему Дэн не побежал за медитатором? Я не знаю, какой вопрос правильнее в этой ситуации поставить. Но в любом случае, ребята что-то недопоняли друг друга. Все-таки надо было действовать как-то немножко команднее. 5-2. И вот, кстати, вижу, что начали появляться диглы у команды на релаксе. А это уже... Накладывает, как вы понимаете, ограничения на возможные развитие событий далее. Да, то есть раунд с пистолетами против эмок, калашей, ФАМАСов, АВП против всего вот этого вот будет браться ну, с огромным-огромным трудом. Дэн, тем не менее, ставит хедшот с калаша. Якут не ставит хедшот со своего Галила. И более того, еще и погибает. Но теперь. Кыргыз! Ваншотнул теремка. Бомба устанавливается. И вот парадокс Counter-Strike, дорогие мои друзья. Все в целом. Предсказуемо. Чаще всего, да? Все предсказуемо. Но не всегда. Не всегда можно предположить, э, как же закончится событие. Медитатор отстрелил в ляшечку аккуратненько клинка. А, ну, погиб от рук Тенкса. Следом еще и Крыгыз тоже погиб. но победа в раунде. Э, Какими-то правдами и неправдами вообще на последней секунде э, сейчас снимет бомбу Ча Гевара. Прям 0-0 на таймере. Не будет, естественно, да, потому что когда будет 0-0, она взорвется. Но на 0-1 успевает спасти ситуацию. Но это, кстати, очень и очень тревожный звоночек для галиных узбеков. Обратите внимание, экономический, по сути, с двумя девайсами от команды на релаксе чуть ли не выиграл раунд. А если был бы полноценный девайсный? И почему, опять же, не было дефьюз китов? Ведь отсутствие дефьюз-китов порой как раз-таки и приводит к поражениям. Причем достаточно досадно. Чагивара убегает на хелпу. Ну, мертвая позиция, как по мне, для снайпера. Теремов, кстати, там тоже с АВП, да? чегевара тоже попадает со снайперской винтовки. Ну, почему мертвая позиция? Потому что один, ну, два дыма в хелпу и все. Попадает чегевара в Якута. Вот, опять же, очередной раз, если возвращаться к ситуации, в которой я вчера говорил про прыжки... Да, вот сейчас прыгнул, снайпер попал. А если бы снайпер промахнулся, то погиб бы, да? Ну, это, на мой взгляд, единственное... Хотя бы сколько-то вообще оправданный прыжок из-за угла, когда ты знаешь, что тебя там встречает снайпер. Бомба убегает на точку Б, дорогие друзья. Медитатор со своим товарищем по команде. А если быть точным, этот, этот товарищ Кыргыз. Будут пушить точку А. Стив Мастер. все это дело уже услышал. Натопал медитатор, к сожалению. Спалил. Спалил Кыргыза и, естественно, теперь здравствуйте и сам Медитатор. Следом за ним почти здравствуйте Кыргыз. Ну, 37% здоровья еще кстати, имелось. Имелось. В общем, просто, элементарно. Снайпер на этой позиции отдымляется двумя дымами или одной флешкой через верх и... Заходим на Б, радуемся жизни, как говорится. Снайпер оттуда не очень работает. Скорее тогда логичнее было бы уж занять позицию на 90, например, да. Э -э Эту позицию все-таки э -э ребята не отдымят практически никак, да. То есть стоишь здесь, радуешься жизни, да. Ну, можно стоять здесь, радоваться жизни, если у тебя реакция хорошая. В общем, самое главное, неважно где. Главное. Главное радоваться жизни, и тогда будет все типочки-топочки. Отпущенный мидл был ловушкой. Галины и узбеки на самом деле просто достаточно глубоко решили пропустить своих соперников. Снегурочка! Айда, Снегурочка. Минус а тенкс. Ситуация равная 4 в 4. Проход на точку А. Ну, можно, в общем-то, называть открытым. Два игрока обороны на точке Б. Почему-то до сих пор они на точке Б. В то время как теремок не позволяет поставить бомбу медитатору. Хитрый медитатор в наглую пытался... Ой, Теремок! Ой, Теремок! Триплкилл! Снегурочка остается последняя и очень тяжелая ситуация для представительницы прекрасного пола из 42-го региона нашей огромной родины. Ну, не знаю, не знаю, конечно, что здесь можно предположить. Можно предположить, что это квадрокилл, дорогие друзья, от Теремка. 5-5. Камбэк какой-то уже в какой-то степени, да, нарастает, и Галины и Узбеки как минимум сравнялись. О победе здесь, конечно, еще речь не идет, но уже сравнялись, и это уже что-то. Вопрос, будут ли какие-то дальнейшие движения, да, и продвижение, так скажем, от э, галиных узбеков по взятым раундам, потому что на релаксе все-таки нащупали, что точка А немножко слабее, чем спот Б у... Узбеков И в результате продолжают постоянно бить именно в точку А Хотя Снегурочка, кстати, сейчас достаточно хитро пытается... <с>... Если бы она его убила Если бы только она его убила, это было бы очень смешно и забавно Ну, кстати, да, мой любимый раунд на точку Б через КТ-респаун Медитатор Чек точки Б А тут, оп, не ожидали, да? Совсем для Стив Мастера почему-то оказалось неожиданным, что кто-то мог остаться. Ну, Теремок и Клинк остались вдвоем, оба, конечно, от точки Б очень далеко, при том, что еще и там есть снайперская винтовка. Ой, Теремка убили. И ладно. И ладно, всех убили. Всех убили, дорогие друзья. 6-5. Ну, как я и говорил, да, Галина, узбеки все-таки точку А прошляпили. Найфа, они когда играют у них тоже эти КТ. КТ синие и теры красные. Нет, у них стандартно все. Это для комментирования. Красные и синие, чтобы было проще разбираться, если вот, допустим, мы вот так вот летим, да, особо не разглядываем. Издалека видно, что это синенький человечек. И, значит, он контртеррорист. Ну, тут как-то не знаю. Не знаю, честно сказать, как оценивать ситуацию на точке А у гальных узбеков. Есть какие-то трудности, есть какие-то сложности. Бороться с ними определенно стоит, и определенно нужно с ними бороться. Но как это делать, да? То есть нужно как-то проводить какую-то хитрую ротацию, кого-то ставить на точку Б, кого-то менять наоборот на точку А. мастер разменялся в сайде. Но Кыргыз оформил даблкил. И этот даблкил, конечно, позволяет команде на релаксе чувствовать себя на точке А. Как сыр в масле просто кататься по этим позициям. Дэн забирает Тенкса. Ну, а это уже вообще прям звоночки для победы. Чагевара и Теремок оба сидят в библиотеке. И оба очень сильно увлечены каким-то важным чтением. Медитатор забрал Теремка. И продолжает, главное, смотри, чекать библиотеку, да? При том, что... Медитатор порой меня просто... Просто прям поражает, ну, в хорошем смысле слова. Я ни в коем случае не хочу его обидеть, допустим, да. Но чекать библиотеку, когда есть информация, что соперник в ребрах, это прям... Это прям, да, это сильно. Ссылочка, дорогие друзья, на группу, которая проводит данный турнир, есть в описании. Если вы опуститесь немножечко ниже трансляции, посмотрите, там будет написано. Турнир проходит тут. И вот по этой ссылочке вы можете найти место, где проводится этот турнир. Дружитесь там с ребятами. Атмосферка на сервере действительно всегда очень хорошая. Ребята дружелюбные, воспитанные и добрые. Найдете новых друзей, будете с ними играть и потом также будете э, играть э, на их турнирах последующих. Как бы вы сами понимаете, да? Турнир номер один это уже как бы намек на то, что будет турнир номер два. Ну рано или поздно. Галь на узбеки легко, кстати, на этот раз удержали точку, а и вот вам, пожалуйста, я не совсем понял, конечно, за счет чего удержали. Наверное, все же э, за счет большего количества убитых соперников, да и как вы видели на релаксе не убили никого в предыдущем раунде. Ну не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Володя, салютик тебе, привет. Коннект, привет, все супер, все шикарно. На все вопросы шикарно. Торонто, приветище. Ну что, у нас здесь, как вы видите, под флешку сейчас будет просто Ататана банане, Только Ататана банане будет для кого? Там никого, к сожалению, нету, поэтому стратегия заранее как бы получается провальная. Да, кстати, как вы видите, небольшая ротация произошла. Стив Мастер теперь находится на точке Б, а Гевара... Точка Гевара вообще, в принципе, как я понимаю, здесь имеет более такой стягивающ, более стягивающуюся позицию, да, то есть он то на точке А, то на точке Б, а, короче, такой, жаль, но принеси-подай. А, медитатор убегает, убегает медитатор, отправляется медитировать в ручейке, тем временем у нас под точкой Б небольшая потасовка произошла, погиб Стив Мастер, но медитатор вообще остался уже как бы один. И не остался. Вообще, вот как бы. Совсем не остался. 7-7. Вновь галины узбеки сыграли в догонялки со своими соперниками и догнали их. Но опять-таки, э, вторую половину атаковать. Далеко не факт, что это будет. Хорошо для галиных узбеков Все-таки, опять же, если на релаксе грамотно воспользуются сильный... Ой, как много хаешка прилетел на мидл. Снегурочку подорвали. А точку Б теперь и защищать-то только один Стив Мастер остался. Он сейчас там сидит. Наверное, вы куда убежали все-то? Я что здесь один должен делать? Гранаты они побежали раскидывать. Ну, в результате, конечно, точка Б потеряна. Но с одним минусом от Стив Мастера. Далее начинаются разбены 3 в 3. Теремок? Ну что, так это запоздал то все? Там как бы время идет, не? Эй, Теремок? О! Они там 2D устроили, вы видели? Друг на дружке стояли. На релаксе вообще. <laughs> Улыбнули под конец матча. Но все-таки продефали бомбу. Игроки команды Галь на Узбеки и раунд все-таки выбили. Ислом, привет. Сколько примерно в день сидишь за компом? Кнайф. А... Блин, сколько? Даже не знаю, кстати. А... Реклама сколько стоит? А... По, -по, По поводу коммерческих предложений только в личные сообщения ВКонтакте или в Телеграм. На трансляции такие вопросы не решаем. А сколько за компьютером приблизительно времени я провожу в сутки? Даже не знаю. Наверное, часов 7. Где-то. Плюс-минус. Иногда бывает больше. Честно скажу, иногда бывает и 14, наверное, часов даже. Якут! И Кыргыз! И снова Кыргыз! И снова Кыргыз! Да, Кыргыз, по сути, сейчас в соло уничтожил... Всю команду гальных узбеков, как минимум три минуса, залеплены живо, бодро. И в этом самая основная э, проблема кроется да, для игроков атаки, которые избирают свой раунд на пистолетке через ковры. Если кто-то начинает их э, прессинговать в упоре можно погибнуть прям всей командой. Рабочий день, смена 14 часов. Ну, просто смотрите. Допустим, вот вчерашняя, например, трансляция. да? Трансляция шла 3,5 часа. Плюс, пока я все матчи нарезал, все это загрузил на YouTube, это еще почти 2 часа у меня отняло. Ну, поменьше. Так, с перекурами. Это 5,5 часов, грубо говоря. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, Дэн! Ой-ой-ой, дайте Дэну! Нет, Дэн умер. 4 минуса успел Дэн сделать. Молодец, все равно красиво. Пятый, к сожалению, сорвался. 9-8. Вот, то есть 5 часов я провел только за комментированием. Ну и, естественно, периодически, да, я, конечно, играю в какие-то игры. Сижу в соцсетях, смотрю ютубчик, потом что еще делаю. Играю в шахматы, читаю новости, читаю различные статейки в журналах и всякое вот такое. В общем, вот такая ситуация. Но бывает иногда, да, засиживаюсь, прям долго. Инстаграм есть, но я им не пользуюсь. Клинк минус Дэн. Ну, появились девайсы. И, кстати, на девайсах на узбеки начали раунд немного лучше, чем все предыдущие. Можно это, конечно, спихивать на то, что у команды не было, по сути, девайсов. И поэтому с пистолетами они себя показывали как команда, играющая слабенько. Но вот вы видите, да. Снегурочка бедная обстреляла вокруг просто все, что только можно обстрелять, и, к сожалению, не попала. К сожалению. Медитатор. Снайперская винтовка, сидящая на точке Б. Вот если вы вспомните, дорогие мои друзья, да, впервые наше знакомство с медитатором, вот я впервые увидел его как игрока, и заметил, и запомнил его. Еще я, по-моему, его тогда называл как-то по-другому, не медитатор, а медиатор, по-моему, как-то так я его называл, не заметил, что он медитатор. Он, короче, постоянно сейвился на точке Б, у него постоянно рушили точку А, и он постоянно сейвился на споте Б. Хахмили тогда чатом, смеялись все просто вообще, <laughs> это было что-то с чем-то. Как бы главное, чтобы сейчас то же самое не происходило. 9-9. Говори, Инстаграм, напиши, сколько стоит реклама. Uh, Connect Pro, я же уже, по-моему, ясным языком, русским вполне себе адекватно выразился, что в Инстаграме я не сижу. Писать мне туда бессмысленно, я же не прочитаю ваше сообщение все равно, потому что не захожу в Инстаграм. Вот, пишите мне в Телеграм или ВКонтакте. Медитатор хаешкой взорвал Тенкса. И, кстати, Гальны Узбеки этот раунд провели уже не настолько хорошо, как хотелось бы. Кыргыз в соло на точке А. Флешка его не задела. Перестрелял Стив Мастера. разменный минус. И Медитатор, естественно, теперь уже сейвить на точке Б не будет, очевидно. Бомба поставлена. И что самое забавное, чегевара так долго прятался на ковры. Uh, если бы Медитатор выглянул из библиотеки немного раньше, то все. Чегевара Гевара просто получил бы в спину. Брейв, какой у меня ПК, вы можете узнать, прочитав описание. Там написаны все мои характеристики. Не мои, а моего ПК, простите. Я не знаю, кто здесь сейчас больше накосячил, но фейспалм пробить охота, на самом деле. То ли медитатор, который на шифте шел ретейкать э, с открытым зумом. То ли Че Гевара, который вышел и в сидячего соперника не попал. Н не знаю. Не знаю, кто больше виноват. Но 10-9. Блин, я думал, что здесь будет все немножко проще для галенных узбеков, но они сами себе придумывают сложности. Молодцы. На турике у всех дефолтные КФГ или можно с заказным? Не знаю, скорее всего, наверное, у всех дефолтные. Медитатор как запрограммированный. В одних и тех же стенках стоит. Ему как будто еще не хватало в стенку упереться. О, Че Гевара получит люлей. Вот так, дорогие друзья. Галя только что сказала, что все, Че Гевара будет наказан за такой провал. Все, санкции подъехали. Ну, раунд, кстати, на точку Б. Гальные узбеки показали куда лучше, чем в предыдущем раунде, на точку А. Коннект, я вот смотрю, вы прям очень нарываетесь, да? Я же, конечно, человек добрый, но если я увижу от вас еще раз. А, ну я уже даже не успел, да? я бы выдал uh, бан пятиминутный, но не успел, да, по всей <смех> видимости Акмаль меня обогнал Спасибо большое, модераторы бдительные у меня, так что будьте осторожны в высказываниях, а то можно улететь вообще прям на ПМЖ в бан Якут, минус Стив Мастер, и это такой минус на небольшую задержку Действий соперника Да, Снегурочка Смотри, что Снегурочка делается. А почему прохода-то нет? Почему никто не вышел на Б в итоге? О! Почему никто не вышел на Б, сказал я, и сразу три фрага от галенных узбеков. Я думаю, там вроде экономический. Вроде, какие сложности. Медитатор, как всегда, за тройкой. Это вообще стандартно. Тут придумывать даже ничего не надо. Достаточно просто знать, что медитатор всегда сидит на Б за тройкой. Если вы идете на Б, вы должны просто понимать, что там сидит АВП, и сидит оно за тремя ящиками. Поэтому достаточно просто всегда ходить на А, и на точке А не будет снайперской винтовки. Ой, бег, my connection is very, very well. Checking your uh, connection. Ой, ну и опять медитатора не чекнули. Ну вы чё, народ? <с> Я же только что сижу, рассказываю гайд. <с> как найти медитатора на карте Инферно. Он вот тут всегда. Вот тут. Вот тут сидит. Не надо ничего выдумывать. Ну, получили, в принципе, то, за что боролись на самом деле сейчас на Узбеки. Не самый лучший заход на точку П... Не самый свежий, не самый грамотный заход, да, так скажем. Не зачекали медитатора, позволили ему сделать энтрифраг. В результате уже э, остались 4 в 4. Что позволило дополнительно немного проще э, выбивать э, команде на релаксе. Ага, Саня, они тебя во время игры услышали, что он за тройкой. Не, ну я имею в виду, что это типа... Э, как правильно выразиться, да? Ну такое, напутствие, да? ой ой ой ой ёй смотрю на лайфбары галиных узбеков и офигеваю. Блин, какой у тебя мощный ПК. Брейв, ну, есть такой. Он и дорогой достаточно. Мне он весьма и весьма дорого достался, поэтому, да. Ну, я просто выбирал себе мощный ПК, во-первых, для стримов, а во-вторых, потому что мне не хочется периодически обновлять себе железо, поэтому я брал сразу с запасом, с большим. Ой, Снегурочка, расскажи, где же ты была? Два кила от Снегурки, минус один от Кыргыза, второй от Кыргыза. И Тенкс вообще решил, что своей команде помогать он не будет. Просто не будет. Пойдет за... Вот она та самая ситуация, опять же, да, которую вот говорил буквально не раньше. Буквально раньше, точнее, да, что прыжок имеет место быть, когда ты байтишь снайпера на выстрел. Равный матч, согласен, абсолютно равный матч. Они в клубе играют? Нет, каждый дома. Кыргыз. Кстати, хитро, смотрите, сейчас может получиться ситуация, где Кыргыз будет думать, что соперник в сайде, а в это время в Тенкс мог бы запросто пройти вот так, да, и отсюда чекать и в спину расстрелять оппонента своего. Есть до фьюз-киты, у Кыргыза бомба установлена очевидно прям куда. Даже придумывать ничего не нужно. Легчайший раунд для... Кыргыза. Вот этот поворот, дорогие друзья. Ну, 12.11. Окей, окей. Так, блин, я видел какое-то сообщение, но не, не увидел, где оно находится. Что-то пропустил я его. Здорово, Саня, удачного стрима. Спасибо большое, Бахтиер. Якут из команды на релаксе безупречную аркаду сейчас провел на мидл сделал два фрага да его взорвали но это вообще на самом деле не страшно абсолютно ни разу главное что он сделал два минуса для команды на релаксе это самое основное учитывая что у них сейчас экономика а, весь... <смех> медитатор смотри. <смех> и поменял позицию из-за одного ящика пересел за другой Ну, но... я думаю что так и должно быть что Галины Узбеки уже понимают, да, что за одним из ящиков находится медитатор. И тут вопрос просто за каким. When is final bro? I beg. Fought in July. О! <coughs> oh, Ой, Денис! Ай да, Денис! Вот вам, пожалуйста, да, ситуация, которая максимально неоднозначная, да. Вот вроде бы на релаксе командно сыграли неплохо, но если уж так вот положить руку на сердце, то если бы не Денис и Якут в начале раунда, то и победить в раунде вполне возможно и не получилось бы в принципе, да. То есть это, по сути, раунд двух игроков. Один был очень полезен при ретейке, а один при поджиме. Неужели его прочитали? Да, Андрюх, я вот про что и говорю. Должны же были, должны же были научиться. Uh, лайки ставить быстро, ля, 9076. Таточка. Сердечко вам, сердечко вам огромное. Uh, we miss Old Navi, Саня. Согласен, согласен. Old Navi is a good team. <laughs> Но не скажу, что прям лучшая, да, на мой взгляд, потому что, допустим, старый состав команды Virtus Pro тоже был неплохой. В свое время и Moscow Five тоже неплохие ребята были, да То есть там, ну и уж про остальных я вообще молчу, да Про команды там Fnatic, SK Gaming, MIBOR Замечательные команды было много-много-много, да ну Na'Vi более всех была титулованная, так скажем Глобально она более всех распиарена была просто Вот и все Валидольная, кроволольная, вот, дамы и господа Вот именно такая сейчас у нас каточка Якут, кстати, сейчас уже отдыхает Якута отправили на отдых, и экономика, видите, да, у Снегурочки вот нет, я, Снегурка, снегурка, снегурка. Да, ну у нас здесь медитатор дает инфушку. Ну, медитатор! Ну, хватит! Ну, медитатор, блин! Ну, слишком читаемо. Снегурочка. Гибель от рук теремка. И Денис последний. В предыдущем раунде Денис затащил ретейк своей команде, но в этом, скорее всего, не затащит уже. Это будет очень и очень сложно. 13-12, дорогие друзья. Действительно, блин. А я сказал, да, изи для галиных узбеков. Очень, очень хочу респектнуть команде на релаксе. Воистину, ребята, меня очень приятно удивили. Я не ожидал, что они будут вот настолько жестко бороться с соперниками. прям. Супер. Прям супер. Аж дыхание захватывает от того, что я вижу. Прокинуты ребра. У команды на релаксе с этими ребрами. Не сказать, что прям, конечно, большие сложности. Смотрите, где медитатор? Ну, молодец. Он меняет позиции. Хотя бы он не стоит на одном и том же месте. За это ему уже точно респектуля. Он пытается найти себя на другой точке, где ему будет удобнее играть. Ты, кстати, уже проиграл свой прогноз. Да, Андрюх, я это сказал еще в первой половине. Они же первой половину уже 8-7 сыграли. Я уже там пролетел с прогнозом. Так что да, проиграл. ты, Теремок и Дэн. В результате с не самой качественной экономикой, но на релаксе вновь умудряются разменяться в плюс. Дела. Что я могу сказать про Бумыча? Ну, Бумыч, очень неоднозначная персона, конечно. Ну, я думаю, на самом деле, он во всех своих бедах в этом плане сам отчасти виноват. Ну, как бы, когда ты себе девушку легкого поведения берешь в жены, не нужно даже думать о том, что ты с ней счастлив будешь. Знаете, как говорится, можно сделать из девушки кое-кого, а вот, ну, может проще портить девушку, да, чем исправлять то, что из нее получается. вот, поэтому, собственно, тут все очень однозначно. А... все, ну, как кейсер он хороший, у меня к нему нет никаких претензий, как каясер он замечательный. но замечательный ли танкс? вот сейчас посмотрим. будут минусы какие, не? ну выстрелил хотя бы напоследок, выстрелил. Ну, 13-13 Это прям... Сейчас я чую Ой, я сейчас чую Мы долетим до овертаймов С вами, дорогие друзья Вместо 16-6 будем смотреть 20-20 Ребятушки, 84 лайкосика Уже отгрузили Огромное вам спасибочки, ребята, вы лучшие Мы просто best of the best From the west Of the best а, Выход на Б от гальных узбеков Там медитатор со снайперской винтовкой в ангую стрелял, да? Да, за, за тройку. Якут и Дэн. Ну, снова Якут и Дэн. Бесподобные. Бесподобные Якут и Дэн, там еще в догоночку пару слов от Кыргыза. Тэнкс 2 кило и Кыргыз один. Но этого одного достаточно для победы. 14-13. Анди, приветик. Я тут их провоцирую на лайки, Таточка. Огромное вам спасибу,сечка. И обнимашечка, и в руку целовашечка. Спасибо вам большое. Ну, что? Раунд еще один с диглами. Потенциально на Узбеки смирились с отдачей 15-го. Это немножечко пугает. Очень немножечко пугает. Вернее, очень... Ух ты, медитатор. Прям Чегеварину голову про Чегеварина, как зазвучит звучит, забавно. Ну, короче, ладно, прорвались на точку Б. Тенкс! Два минуса, Кыргыз, также два фрага Дорогие друзья, три в два ситуация Кыргыз с шестью хп, Дэн врывается В сайт со стахл с поинтами, забирает тенкса Стив Мастер 16 хп и он последний Откуда ты знаешь английский? Ну, я английский на самом деле достаточно посредственно знаю Ну, вот так, немножечко Немножечко знаю, потому что Ну, учил во-первых в школе английский Во-вторых, в институте учил английский в-третьих, в училище учил английский. В общем, я много учил английский. И знал бы его на самом деле гораздо лучше, если была бы возможность практиковаться. Разговаривать на английском не с кем, поэтому уже все забыл. Но что в школе, что везде, короче, у меня по-английскому были всегда пятерки. Стив Мастер пытался, но, к сожалению, для команды Галина Узбеки, 15-й все-таки... Ушел. Все-таки ушел в копилку команды на релаксе. И таким образом эта команда сама себя обезопасила от поражения в основном времени. Даже если Галины узбеки сейчас возьмут два раунда, тогда придется играть овертаймы увертаймы. Но вопрос, а смогут ли Галины узнать... Галины узнаки. Галина узбеки выиграть узнаки. Чего вообще? Чего вдруг сказал узнаки? Гуаю топ 3 певеритс Плеерс Карн Нео Get right <как> Дорогие друзья, два узбека Галиных осталось в живых Это Стив Мастер и Че Запинали Киргиза, но Соперников по-прежнему числом больше Снегурочка, Якута, Медитатор Медитатор, кстати, правильно Сейчас делает, не сидит на точке Б но бомбы нет. Под контролем у атаки Чегивари и Стивмастеру придется за ними еще идти, Медитатор! КГ, дорогие друзья! Нереальнейшие, просто нереальнейшие! Какие-то кульминационные события в этом матче просто изводили меня всю игру, дорогие друзья. Огромнейший респект команде на релаксе, но Галины Узбеки, к сожалению, а, сегодня и, действительно и, проигрывают. И чат сегодня не угадал, как, кстати, не угадал и я. 74% голосов было отдано команде Галины Узбеки, а они взяли и проиграли. Шестое место занимают Галины Узбеки в этом турнире. Команда на релаксе проходит дальше. И теперь давайте быстренько уже поговорим о том, что будет у нас по ходу... А, uh,